Всем привет! Это видео о том, как узнать и изменить пароль на Wi-Fi, который раздает ваш роутер или модем. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. После установки роутера или модема установщики, как правило, не показывают пользователям, как можно изменить установленный на нем по умолчанию пароль на Wi-Fi. И при желании сделать это у вас могут возникнуть трудности. Такая же ситуация возникает в случае, если забыли пароль к вашему Wi-Fi. Как же это делается? Чтобы узнать или изменить пароль к Wi-Fi, необходимо войти в меню настроек маршрутизатора. Войти в меню настроек маршрутизатора можно с помощью подключенного к нему компьютера или смартфона, кабелем или по Wi-Fi. Открываем любой браузер и в адресной строке пишем IP роутера. Как правило, адрес указан на самом устройстве на нижней крышке или сбоку. Если такой информации нет, то ее можно посмотреть в инструкции. По умолчанию это, как правило, 192-168-01 или 192-168-1.1. Если с помощью установленного по умолчанию IP-адреса роутера войти в него не получается, уточните у оператора, предоставляющего вам интернет или специалиста, который устанавливал или настраивал маршрутизатор. Возможно, данный адрес был ими изменен такая возможность есть. После ввода адреса нажмите Enter. Дальше система запросит ввести логин и пароль. По умолчанию это админ и админ соответственно. Эти данные также обычно указаны на устройстве рядом с IP-адресом. На моем роутере логин и пароль изменены. Я ввожу свои данные. Дальше переходим в меню Беспроводной режим. Защита беспроводного режима. Находим пункт Пароль беспроводной сети – это и есть ваш пароль на Wi-Fi. Вы можете его заново запомнить, если забыли или изменить в случае необходимости. Если будете менять, не забудьте сохранить изменения. Имя же сети можно изменить в корневом меню беспроводной режим. В некоторых случаях изменения вступят в силу после перезагрузки роутера. В данном случае я показываю меню маршрутизатора на примере своего TP-Link. На других роутерах или модемах меню может выглядеть иначе, но суть будет та же. Вот несколько примеров в меню настройки Wi-Fi других распространенных маршрутизаторов. D-Link. Asus. Zixel. Netis. Как видите, если знать, где находится нужная настройка, ее можно найти интуитивно. Кстати настроить маршрутизатор можно не только с ПК, а из смартфона или планшета по Wi-Fi. Меню роутера в таком случае будет иметь такой же вид. Если у вас проблемы с подключением к интернету, читайте наше руководство по устранению проблем подключения, в том числе с модемом или маршрутизатором роутером. Ссылка на статью будет в описании. На этом все. Надеюсь мое видео будет полезным для вас. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, пока.